Друзья, если вы хотите зарабатывать 100 тысяч рублей в день, то обязательно смотрите это видео до конца. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 99 тысяч рублей выплата с проекта Bitcoin кэш, Друзья, проект платит. Желаю всем удачи и денежного прилива. Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале ⁇ Как заработать в интернете ⁇ С вами, как всегда, Майами. Вы смотрите ролик ⁇ Заработок в интернете 100 тысяч рублей в день ⁇ Пассивный заработок в интернете 100 тысяч рублей в день ⁇ биткоин кэш. Из этого выпуска вы узнаете, как зарабатывать в интернете 100 тысяч рублей каждый день в новой компании bitcoincash.site.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 Зарабатывать с вложениями мы будем на 9 тарифных планах. Первый тарифный план 125 процентов за 24 часа. Второй тарифный план 150 процентов за 24 часа. Третий тарифный план 200 процентов за 24 часа. Четвертый тарифный план 300 процентов за 24 часа. Пятый тарифный план 400 процентов за 24 часа. Шестой тарифный план 500 процентов за 24 часа. Седьмой тарифный план 600 процентов за 72 часа. Восьмой тарифный план 700 процентов за 72 часа, девятый тарифный план 800 процентов за 72 часа, минимальная сумма вклада 100 рублей, начисление прибыли каждый час.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 Статистика компании Bitcoin Cash. Проект успешно работает и платит шестой день. Участников на данный момент 3993 человека. Проинвестировано более 7 миллионов рублей и выплачено более 3 миллионов рублей. Также мы видим последние депозиты и последние выплаты с проекта. Друзья, также в этом проекте есть баунти программа Подробнее переходите во вкладку баунти. Но я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы сделать выплату с проекта и создать новый депозит. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. В этом проекте я уже заработала более 300 тысяч рублей. Также в этом проекте я зарабатываю без вложений, то есть на реферальной программе. Прибыль с партнеров на данный момент у меня составляет более 100 тысяч рублей. На балансе у меня 100 тысяч. Сейчас я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность. платежную систему я выбираю PR сумма для выплаты 100 тысяч рублей.